Почитай, не читать новости, но иногда все же нужно быть в курсе дела. И если слишком сильно переволнуюсь, то помогает в основном. Практики дыхания или всякие травяные чинос. Еще в середине сентября шкала тревожности оставалась на отметке в 35%. Однако сейчас всего 26% граждан смогло сохранить спокойное состояние. Как сообщают исследователи фонда «Общественное мнение», на фоне экономических трудностей уровень страха среди граждан Российской Федерации растет. Социологи посчитали, что большинство сталкиваются с тревожным состоянием в связи с плохим материальным положением. Если все будет оставаться... Я имею в виду внешний экономический и политический фон, если будет оставаться неизменным, то российская экономика будет продолжать постепенно приспосабливаться к существующему режиму функционирования, будут потихоньку восстанавливаться или запускаться новые производства, будет снижаться уровень инфляции, что происходит уже в течение нескольких месяцев. В общем и целом можно сказать, что обстановка будет, ну, скажем так, не ухудшаться. Также большое эмоциональное давление на россиян оказывает сложная сложившаяся политическая ситуация, причем как внутренняя, так и внешняя. В настоящее время Против России, против российской политики сложилась достаточно недружественная политика стран Запада. Вот. И в этой связи, конечно, те напряжения, которые сегодня испытывает наше государство, они сказываются и на обществе. Вот. И поэтому в этой связи можно говорить о том, что... И угрозы, которыми вот Запад сегодня пугает Россию, их нужно воспринимать именно в контексте общей международной политической обстановки. Как оказалось, с возрастом россияне нервничают реже. Самыми эмоционально стабильными сейчас остаются граждане старше 60 лет. Специалисты советуют придерживаться простых правил. Нужно понять, насколько эта тревожность требует помощи специалиста. Если эта тревожность такая временная, ситуационная, психологическое и не связано с какими-то расстройствами, то бороться не надо. Она уйдет, взойдет солнце, все будет хорошо, выспитесь, все исчезнет. Если же у вас беспричинная тревожность, беспричинные такие состояния, и трудно даже объяснить, почему они, вот тут нужно уже, конечно же, обращаться к специалисту, потому что это возможно невротические расстройства. На вопрос, как студенты справляются с приступами тревожностью, все отвечали по-разному. Предпочитаю вообще не обращать внимания на тревожность и продолжать жить так, как я живу. Пытаюсь заняться учебой. В свободное время почти у нас нету. Весь день забить. Да вот у нас и практика начинается. Ну, стараемся анализировать все, что вокруг нас в мире происходит. Но не углубляемся, потому что не знаем, что завтра будет. Ну, все, все надеются на лучшее. Смотрю фильмы тоже иногда. Но это так. Это редко бывает в общем. Ну, сами понимаете, учебу. Mm -hmm. Чтобы сохранить холодную голову и хорошее самочувствие в сложный период, необходима информационная гигиена, фильтрация потока входящей информации. Доверяйте лишь проверенным сайтам и не ведитесь на внешние манипуляции. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюс.